Всем здарова, с вами гидро 94 и сегодня с нас реакция на новый выпуск от Мармока VR Арктика 1 русский постапокалипсис. Не знаю, это по одной игре или все-таки по нескольким у него VR? Давайте смотреть. Восток, Арктика 1. Welcome to Восток. Welcome, welcome to Восток. Что за welcome toк? А где Восток? Где я? О, у тебя, Виктория. Сказала, а почему на английском машине? играет? Сейчас я на колени сяду. У, а тут зима, да? Чё это такое? Типичная Россия. Привет. А У... где прическа проебала? Yes, yes, security, да. У, панелька. Ты не против, если я пожмяка? <laughs> Сломаешь прибор я. сейчас. Ш, база, база, мы в МакДак. Вам что-то взять? Валер. Зря я ел сало голыми руками Высказал Где у вас тут шишки спрятаны? Шишки? Или вы чё вообще без шишек работаете? О, блядь. Как же значит берега, без шишек работать? Эй, манекен, где шишки? В что лесу такое? Нас остановили? Они ничего, попутали? Да я выйду, дам им пизды Сейчас Блин, ладно, ща окно спустим по базарику Эй, мой деба ебано! Вы видели, какую вы машину остановили? А? -то, что -то. Ой, блять, я не знал, что он подойдет. Всего хорошего, я тут Виктория. по телефону громко разговариваю. Виктория. А, да, я тебя, черт, Виктория. А, ты Виктория, что ли? А, пропуск показать. Так это КПП, да? Держи, ебантяй. Алло, держи. Та лови свой ебучий пропуск, чё ты ждешь, псина. Здесь дует. Не, забирай себе, мне не нужно. Хотя... Сквозь окно? Сквозь стекло? Не волнуйся, это стекло, сделанное из частиц моего аттестата. Оно вроде бы есть, но всем похуй. Одна вода! А, да ч ж так скучно? Когда мы приедем уже... Хик его знает. Видишь, как я быстро пальчиком работаю. Это все потому, что я очень много часов провел в постели, играя в мобильные игры. <сёк> <сёк> да пока так себе. Сейчас может просто вступление такое долгое, а дальше там что-нибудь интересное начнется. Welcome to London. Так, заходим, точнее телепортируемся. Ух ты, это честь для меня. А что это? Куда я его присобачить должен? Нет, тач туда. О, о, еще разобрался. Надо за это бухнуть. А! Хорошее ничего. Да-да, и точно, истину глаголишь. Вот бы я тебя еще и понимал. Запускаю Windows, пацаны. О -о -о. Windows Я его чё, Запустил. Ой, нет на тарелке. Что тут еще? Свет. Лайт. Нам нужен лайт или нет? Окей, не нужен. Ну что, сюда нажать? Есть главное не нажать на что-то, что может тебе зонт в жопу вставить. Ага. Метро. Это проекция. А еще и крутится. И это капитал шоу Поле чудес, и мы начинаем. Это уже как диджей будет. Барабане усы Якубовича. О, это мы типа тут, а там метро. Удобно. Нормально так устроились. Три минуты до метро. За это опять нужно выпить. А, ч мелочиться, выпью я целую бутылку. Твое здоровье. Неудобно же. А, хорошо, бля. О, настройки. Наконец-то я могу музыку вырубить. И выбрать язык можно. Вот это я понимаю сейчас. Чего раньше сейчас сразу не выбрал? Я здесь билтейк эффекта Fire U-Restart. Ну все, мне нужно рестартнуть программу. Я на рестарт. Я на рестарт. А чтобы достроить, чтобы... О, окна, свет. Вот я работаю, чтобы избавить людей. Это действительно все хуе. А вот и первое задание. Ну что ж, погнали. Тебя вообще страдает, почему он не предложил сразу же язык? Так, это нам в гараж, наверное. О, там провода видно. А, бля, бля. А, я шучу, это ж VR. Ну, мало ли, может, там реально обо что-то ударился. Мамочка. Мамочка. Так, все, приехали. Я вам не рассказывал, но я телекинезом владею. Так, нам в эту тачку, да? Валим отсюда быстро. Остерегайся бандитов и других нежелательных гостей. О, бандитов? Что, мать вашу стала с Россией. Хорошо. Двигайся. Здесь либо произошел апокалипсис, либо до сих пор правит Путин. Ладно, пошли туда. Смотрите. Аккуратней, с шутками находится. про Путина. О! О. Кто То с тобой уже выехать мог. Ах, тебя довольш ну, был давай. Типичный рублев, тимажор. А! Он дубовый. Видимо, уснул со включенным кондиционером. Бжжжжж. Бип-бип. выжил бы я один при апокалипсисе. Прячь оружие, чтобы открыть дверь. Че? Используй магнитную кабру. Ты ч, бабень, она у меня и так за спиной. А, как Ты бы да. За, за это. А если я поранюсь об эти острые края... Он тронулся, зигул просто же вылетел, это как? Неожиданно. Упил, <свист> <пью>, упил, <свист> Палец ярости не дремлет никогда. Ладно, погнали. Осторожнее, бандиты! <свист> бандиты, стоять! <су> <свист> <свист> <свист> бля, а, бля, бля, бля, бля, сука, куда мне деться? Телепорт! А? Мужики, мужики, ищи там, пистолет, сой. Вы не видели там пистолеты, две штуки? б плывать! плывать! Ааа! Нафига бокал выкинул? Мне нужно копать! Мне срочно нужна яма! Я. Я срочно хочу срать! Смешно тебе! Подходи, холо! Я вас сейчас как геймста оформлю. Да перезаряжайся, давай. Так вот так вот. Да ну в жопу Дергайте, перезаряжайся. Идите сюда, суки. Перезаряжаюсь, прикройте! Я тебя прикрою. Нормально? Зачем мы ну, арайрать это... Бля, не все. А Они Так что На всю авто... Автомобильную а остановку. Я как под ну. там? Слово забыл. О, вот теперь все. Неплохо, как для первого. Неплохо, первого, как для первого, О, раз. Раз. Заткнись. Это ты так своему парню говорила, когда он в минуту уложился. Я профессиональный стрелок так-то. Самое время проверить оружие. Самое время заткнуться. Но ну, они разные, кстати, стреляют. Капитан очевидность. Я начеку. Не волнуйся. Сейчас эта дверь откроется и у них просто бошки польтят нафиг. Ч? Ты сука! а да я, в принципе, ну, тоже раз не раз люблю коту. Открывается за тебя дверь, вместо того, что перед тобой. Шахламон. Сальто он решил мне тут сделать. I'm done. Какая-то жнец из Увермочи все время выбрасывать пистолеты свои. Спасибо, мне очень приятно. Хочешь и тебе сделаем приятно. Двигайся к следующей двери. Окей. У вас тут штукатурка сыпется. Это у нас пряков, все по одной игре будет. И что дальше? Поищи какую-то подсказку. Нету никаких подсказок. Угу. То есть вы хотите сказать, что я долбоб? Ближе Да, нормально. Не, все-таки Виара в пацаны. Это да. Че? Можно идти? Здесь все еще работают патрульные дроны. Если встретишь их, не двигайся. Мне правда отпустят, что а не все а? игры есть на него. Слышь, Нет, блядь, сейчас я им создания. покажу агрессию. Буду я двумя пусками каких-то дронов там шкидиться. помни, что я говорила. Понял, не двигайся. Какое ебанутое создание. На что Смотрите, он среагировал? Смотрите, Не двигайся. Да, я, я не собирался. А что если он через свой сканер видит меня голым? Он не маленький! Он просто компактный! Кто, дрон? Тихо! Боже, какие отчаянные меры! Робота так, пошли дальше! О, смотрите! Там опять дрон! Мирно. Закрой рот, а? Он анализирует тебя! Да мы поняли! Пускай анализирует. У нас же все заебись. Как он не среагировал на то, что он руку двинул. Ну и вали нахер. Я предупреждала. О, не-не-не. Я не, спалил. Раз... Перед выходом обнови снаряжение вооружения. Ага. Сейчас пойду. Э. Дай на океан посмотреть. Так, ладно. Ой. Я тут бутылку уронил случайно. Так, ты что-то там про задание говорила, да? Ну мне пора тогда. Сама уберешься. Подметешь да окей. Второй раз! Введи номер контейнера с наручного планшета. Система считает это. Так, я понял. Gate Access. По-любому это фотка разрабаты какого-то. Ну, 10%. Я не знаю. Я не знаю, обидно или нет. Тут, тут написано «Евген Залупенко». Для английских игроков а они это, же не поймут это, приколы. основном, как он провинился в австромбоксе. Ты молодец. О, спасибо. Жаль, Лайфхак: как смотреть на груди на сериал одновременно, или как смотреть на грудь так, чтобы тебя не обвинили в том, что ты смотришь на грудь. Эй, ты куда? Из моего сериала ушли мои любимые актрисы. Фу, сериал скатился. И я иду на задание с телкой. Вам не видно, но я сейчас очень элегантно пританцовываю на носочках. Так, все хватит. Поехали, детка. И опять нудные поездки сейчас будут, да? О, я на машине. Ч ⁇ за нахер? А почему тащи наверху в машине? Ты говоришь, дура! Я вообще-то на крыше. Какой-то бах! Какого хера? Я в машину а. садился трезвый, что я тут делаю? Я в твоем отоне напал быстро. О! Пусть я в салон, бледь на! О, это сейчас сразу, доставлю, почему он вдруг слипто оказался? Мать твою! Мы остановились. О, ух. Не-не, в не, следующий раз я пешком спасибо. Возьми карту пропуски с бардачка. Тебе нужно выйти и активировать. Ты а ха как? как я тебе достану, пропуски с бардачка! Еп, твою заляжку! У меня тут целый метр, только до машины. Так, это у меня тут диван. Диван есть. Где там твой бардачок? Там я ищет. Если я не ошибаюсь, он где-то вон там. В районе соседей снизу. Фу, блядь, диван пердежом моим воняет. Ах. Может спуститься к соседям и попросить их открыть мне бардачок? Может а, перезапустить уровень? Тараф не Как же тупо это выглядит со стороны? О, блядь. Смотреть в диван и видеть бардачок, сука, вот оно будущее Я сдаюсь, я не знаю, что делать, я сейчас сделаю рестарт уровня Будем надеяться, что это поможет Че? Еще... Где я? Не сильно помогло это? Охеренно, теперь я на базе, я в потолке Давай, как мне... Чё-то у него высота сбилась ну. Как тяжело раком-то стоять Это лифт? Я не узнаю лифт. Фу, блять. У меня сосулька во рту. Капец, стою раком сосулькой во рту. Что за пиздец? Да. Ну, это распространенный баг у VR. Баку бы быть длинным, Тоже рассказать. Высоту определить не может, Итак, правильно. В общем, я попробовал перезайти, мне ничего не помогло. Единственное, что мне помогло, это найти мод. Да, я нашел мод для этой игры, который вшивается в игру, и смотри, что он умеет. А, высоту а? регулирует. А? Теперь я могу контролировать эту дичь. Теперь я могу спуститься в этот салон, как Иисус с небес. Что такое? На ну, видимо, максимум, вот насколько можно. Еще... Ладно, дальше по старинке. Блять, у меня пол прямо возле кнопки, серьезно? Мне что, блять, пол просверлить, чтобы эту кнопку ебуть и нажать? Привет. Все нормально у тебя здесь, да? Сука, я сейчас буду блять нажимать быть на все кнопки. О, впервые в <свист> сработало! Аллилуйя! Никуда не уходи, я туда и обратно. Так, вставляем залупенку сюда. А, старт. Активируем мост. Че там? Есть контакт? Я готов. господи, через потолок вылезет! Че смотришь? Не так-то комфортно сверху, я тебе скажу. Сосульки в рот так и лезут. О. Ну, поехали. Благо, мы уже в комфорте. Э -э, вы что Привет, бараготики! На ну, этом, пожалуй, все. Моя интересная неделя VR подошла к концу. Здесь был грябаный мормок. Увидимся в следующую пятницу. Раз. с ним, почему я дергал так? Уровня неожиданности. Резкий скример. Попробуй играть в Fortnite. А что, если мормок пишет комменты через другие аккаунты и добавляет их в ролик? Хм. Самое страшное, это когда тебя закрыли в круглой башне, а ты привык спать, как головой паукал. ту ту ту ту ту Ну, выпуск прикольный. Гвяр, это как всегда, смешно. же вот этот бак то, что высота вот этот не регулируется, это распространенно бывает такое. То есть в разных играх я видел, там вот иногда на YouTube смотрю, там вот, бывает, что высота ошибочно как-то регулируется. Ладно, если спрашивайте смотреть, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик про схождение, контакт, подписывайтесь на Мармок, и до следующего видео.